Философия самого проекта она предполагает, что там для каждой цели, для каждой задачи есть свои определенные инструменты. То есть, когда мы говорим о проекте миллион долларов за 8 долларов в день, основная задача за 8 долларов в день долгосрочно сформировать капитал в миллион долларов. Сформировать. То есть предполагается, что этого капитала сейчас вообще нет никакого капитала. Сейчас у человека есть возможность 8 долларов в день платить самому себе в будущем, самому себе через 20 лет, или вашему своему ребенку через 20 лет. Ему хочется сформировать, чтобы это был капитал в миллион долларов. Он берет, присоединяется и достигает этой цели вместе со мной. Другой вопрос. У человека есть капитал. У него есть недвижимость, у него есть машина, да, то есть у него есть активные источники дохода. У него капитал уже есть. И этот капитал требует управления. То есть не, не откладывать по 8 долларов в день, да, чтобы получить капитал, сформировать капитал в 1 миллион долларов. А у него уже есть там 500 тысяч долларов. И он, соответственно, задается вопросом, а что мне делать? В долларах это все держать? Ну, действительно, надо доллары печатают, Или есть, есть риск того, что будет долларовая инфляция, инфляции, и мне будет нехорошо. Что мне в этом случае делать? Акции покупать какие? Российские, американские? Какие акции роста или акции ценности? И вот у него, соответственно, вот. То, про что мы говорим сейчас, я говорю, что есть проект, мы миллион долларов за 8 долларов в день, и есть управление моим капиталом. То есть я сейчас говорю о своем капитале, как я это вижу. И поэтому здесь получается, что если мы распределяем задачи, и говорим, что у меня нет денег, но есть огромное желание инвестировать, изучать в этом там, вместе со мной вместе, welcome, да? там, на вебинар я бесплатно расскажу, как это работает и почему я уверен там, в своих цифры. Если уже есть капитал, да, если нужно куда-то инвестировать, то здесь я говорю, что здесь, да, здесь определенное управление. Здесь есть понимание того, что в принципе рынки стоят дорого. Здесь есть такие внешние признаки, что Баффет, допустим, не покупает. То есть у БАФы -то сейчас исторически самая высокая доля кэша на, на счете. Да. Другие крупные институциональные инвесторы не покупают. А, многие страхуются от падения. То есть они тоже же не дураки, они тоже же делают это просто так. Индикатор БАФ это да, отношение капитализации фондового рынка американского ВВП, который производит, да, как непосредственно Америке, тоже находится на исторических практически максимальных значениях и риск коррекции достаточно высок. И поэтому здесь жадность не должна превалировать. Да, акции должны быть, да, золото должно быть, да, недвижимость должна быть, но доля кэша сейчас должна быть все-таки побольше. Потому что, опять, я здесь периодически возвращаюсь к этой истории, когда я лично этого не использовал, кроме 14 года. В 98 году я был слишком молод, и у меня не было знаний. В 2008 году я только начинал инвестировать, был незначительный И капитала не было, потому что я жил в кредит. А в 14 году, да, я хорошо заработал. И сейчас самая большая возможность для заработка, которую я вижу, это как раз-таки вот э, следующие 5 лет. То есть, если ты меняешь свою точку зрения, горизонт инвестирования, и вот опять-таки срок этого инвестирования, достижения финансовой цели, в любой момент времени ты можешь найти э, сделку века. То есть даже раз в месяц, если ты смотришь с этих позиций, есть реальные интересные истории, которые можно покупать прямо сейчас. Э, и поэтому меня это нисколько не смущает, я не собираюсь ничего продавать в портфеле, по-прежнему есть золото, которое его балансирует в случае, если будет все-таки коллапс на рынке. Если девальвируется рубль, то, соответственно, мы докупаем сейчас... Экспортно ориентированные компании, которые чувствуют себя хорошо и комфортно, у которых не уровень долга, у которых хорошие могут быть дивиденды, которые будут прямыми бенефициарами девальвации рубля. И поэтому меня никак не смущает, буду делать все так же, как раньше. И самое главное, проинвестировано только там, ну, от силы, там 10-15% предполагаемой суммы. То есть 90% средств еще даже не проинвестировано. Я наоборот, этого кризиса жду этой коррекции, да, как раз таки для того, чтобы покупать активы по более низкой цене, но ни в коем случае не продавать то, что уже куплено. как Уоррен Баффет, да? когда, когда делаешь предложение супруге в да, будущем, ты никогда не идешь с, с мыслью о том, что у вас будет развод. Предполагается, что вы проживете долгую жизнь счастливую, у вас появится большое количество детей, и умрете вы в один день, да? то есть прожив очень долго. Как Баффет говорит, я очень долго подхожу к выбору компании, на которой пожениться, Предполагается, что я с ней проживу всю жизнь. Но опять-таки, если компания изменилась, если, если жена там, не следит за детьми, не готовит еду, не исполняет супружеский долг, постоянно выносит мозг, то мне ничего не мешает распадать на развод. Также и здесь, если компания начинает вести себя плохо, если, соответственно, меняется менеджмент, если мне не нравится то, что они делают, если она начинает увеличивать долги, в период, когда есть риск повышения процентных ставок, я считаю, что это может быть рискованно для меня, для акционера. И поэтому, конечно же, я продам. И не только я, женись, я, по сути, уже поженил своих детей, да, потому что у меня это э, вопрос создания капитала для своих детей, а не столько для меня.